Вообще насилие, насилие некоторые считают, что вот именно прямое насилие, да, оно э, тоже относится к власти. И действительно, насилие можно заставить человека что-то сделать. Э, но это неэффективный инструмент. Понимаете, да? Дело в том, что когда вы заставляете человека что-то сделать э, насильно, то есть вы можете ему, его заставить, допустим, там, копать лопатой, там, понимаете, да или, допустим, перенести кирпич из одного места в другой. Но зачем? От человека надо получить результаты его разумной деятельности. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, читайте газету «Современная школа России», покупайте оборудование российского производства «Хайтэч компания компании «Открытый мир», приходите учиться в гуманитарный техникум экономики и права. Меня зовут Анатолий Кохан. По моей фамилии вы всегда найдете нас в интернете.